Полный балдеж. Что это за солярий тут на И, катафей. Вот, молодец, как он в ванны принимает, да? Ползай. Честно, ползай.